Здесь очень темно. Ничего не видно. Но зато я в храме. А значит, спасение Сэм не за горами. Красноватое свечение. Не понимаю, откуда оно? Надо здесь подсветить. Каска с фонарем. Очень полезная вещь. В этой стене квадратная ниша. Уж не знаю зачем. Может, сюда надо что-нибудь вставить? За дверью что-то светится красным. Ни ручки, ни замочные скважины. Значит, мне опять нужно искать какой-то таинственный механизм, открывающий дверь. Напоминает произведение современного искусства, но на самом деле наверняка древнее. Есть три ряда каменных кнопок с разными символами. Похоже на доисторическую контрольную панель. Здесь три ряда каменных кнопок, по 8 в каждом. Я могу нажать только одну кнопку в каждом ряду. Если нажать вторую, первая отжимается обратно. Какая же правильная кнопка в верхнем ряду? Какой символ мне выбрать во втором ряду? Что же выбрать в третьем ряду? Ничем хорошим это не кончится. Список планет составленный сам. И если я правильно понял Каракулис Сэм на обороте. Это список планет и символы, изображающие какую-то небесную иерархию. Первая в списке – Венера, богиня любви. Накрою фонарь на каске шариком. Цветное освещение превратило стенную роспись в странный символ. Теперь у меня есть красная полиэтиленовая обертка. Липкая обертка, выкрашенная в красный цвет. Нужно снять шарик с лампочки, прежде чем оборачивать ее флагом. Цветное освещение превратила стенную роспись в странный символ нужно снять флаг с лампочки прежде чем накрывать ее оберткой Список. Еще одна дверь, наверное, ведущая вглубь храма. Сниму это с лампы. Вдруг еще пригодится. Здесь три ряда каменных кнопок. Пово... Какая же правильная кнопка в верхнем ряду? Какой символ мне выбрать во втором ряду? Тоже выбрать в третьем ряду. Воля, Я за стеной с уродливой мордой. А значит, совсем рядом Сэм. Сэм! Сэм! Ты меня слышишь? Что? Что это? Звук шел прямо из этого ужасного лица. Говорит, почти как человек. Не может быть! Просто померещилась. Соберись. Это все плод твоего воображения. Тише, Макс. Статуя работает как мегафон. Все в округе тебя слышат. Твой голос сильно искажен. Но охранник все равно чувствует, что он человеческий. Если он что-то заподозрит, у нас будут проблемы. Нужно воспользоваться эффектом неожиданности. Нам вполне по плечу разобраться с этим парнем, так? Не знаю, как Максу удалось пройти через черный ход храма, но это сильно улучшило мое положение. Но охранник вооружен, а его приятель ошивается где-то неподалеку. Нужно действовать очень осторожно. К сожалению, я в вазе бананы апель... Эй, ты меня слышишь? Да, что? А ты боишься этой рожи, верно? Я? Ничего подобного. Да-да, не лги, или ужасный лик проснется и покарает тебя за грехи. Прекрати, немедленно. Не хочу тебя слышать. Это лицо ничего мне не сделает. Надеюсь. Пожалуйста, перестань говорить об этой жуткой штуке. Не позволите ли мне взять фрукт из этой вазы? Какой? Можно мне банан? Нет. Но сам съем. Какие-то белые ягоды. Понятия не имею, как называются эти ягоды. Знаю только, что местные племена используют их для ритуальных танцев, вводя себя в транс. Длинная полая бамбуковая трубка. На эту трубку я ничего не могу нанизать. И вряд ли смогу засосать через нее апельсин или банан. Попробую малину. Малина у меня. Почти не помята и чуть обслюнявлена. Я спрячу белую ягоду внутри малины. Наоборот, все равно не получится. Теперь хорошо прицелиться в яблочко. Вот, Макс, у меня кое-что есть для тебя. Вот, Макс, у меня кое-что есть для тебя. Эй, ты меня слышишь? Да, что? А ты бы бо... Я да. при... На... Не позволите ли мне взять фрукт из этой вазы? Какой? Я преисполнюсь благодарности, если вы поделитесь со мной этой изысканной малиной. Смею ли я надеяться, что моя скромная просьба будет удовлетворена? Что? Можно мне малины? Хм, нет. А вот мне можно. Что это? Ты о чем? Я я как-то странно себя чувствую. Становится так ярко. Все такое очень яркое, и земля все ближе. Лицо, оно шевелится. Точно, я видел шевелиться, что со мной происходит. Теперь он созрел для действительно грандиозных видений. О, месть сладка! Эй, нет. Нину я уже потерял. Не хочу расстаться и с ее фотографией. Отверстие слишком мало для этого. Тс. Тс. Отверстие слишком... палатки, слегка погнутые, а местами обгоревшие. Видимо, Макс принес их из лагеря. Две световые шашки из моего рюкзака. Список планет, которые я составила. Мой перевод – надписи из храма. Очевидно, Макс понял больше меня, иначе он не смог бы пробраться внутрь. Он не только красавец, но еще и чертовски умен. «Земноводная, точнее, лягушка. Всего существует более 800 видов лягушек, а я, к сожалению, не знаю, к какому из них относится это. Макс на что-то намекал, подсовывая мне шарик. Хотелось бы услышать, как он это объяснит. Он висел над лагерем. Хорошо, что Макс не знает, что это за флаг. Красная пленка. Видимо, Максу было нечем заняться». Что есть для тебя? Вот Макс, у меня кое-что есть для тебя. Вот Макс, у меня кое-что есть для тебя. Компас, Сэм. И куда мне это вставить? В нос? А что? Нос подойдет. Что за черт? Она плюется огнем. Через ноздри. Нет! Смываться! Нужно смываться отсюда. Это безумие. Оно меня на куски порвет. Нет, так не бывает. Эта штука каменная. Как она может пускать искры из носа? Не смотри туда, не смотри. Если глядеть только перед собой, все будет хорошо. Пожалуйста, пожалуйста, пусть будет так. Так-так, парень в такой панике, что чуть в дерево не влетел. Еще немного, и он готов. Свет, музыка, начали. сказать, прямо здесь и сейчас? Ну, наверное, лучше сначала убежать, пока охранник не оправился от приступа паники. Или пока его друзья не вернулись. Снова пустые обещания. Да просто возмутительно. Так ты меня вытащишь отсюда, или как? Если смогу. Пока ты не передумал и не запер меня обратно, давай уберемся отсюда. Подожди. Кажется, охранник уронил кое-что. Что это? Я не знаю, но выглядит очень странно. В, храму в храмовом зале есть вторая дверь. Я не смог открыть ее. Рядом с ней в стене есть углубление. Может, эта штука подойдет? Ты хочешь вернуться обратно в храм? Не особенно, но меня очень интересует, что здесь вообще происходит. Кем бы ни были те, были те люди, должна же быть причина, по которой они пытались остановить твои раскопки. И почему они решились похитить тебя, когда саботаж не сработал. Все верно. Но ты понимаешь, что там как минимум два вооруженных бугая. Знаю. Но зато они не знают, что я еще здесь. Да, ключевое слово еще. Макс, нам надо уходить. Пожалуй, ты права. Но как? Они, скорее всего, уже нашли мой гидроплан и вывели его из строя. Отлично. Что теперь? Не спрашивай. Слушай, ты здесь все знаешь, так? И ты знаешь, как связаться с властями с материка. Да, знаю, но... Я-то здесь первый раз. Я никого не знаю и даже не говорю на местном языке. Ты найдешь дорогу на побережье и привлечешь внимание какого-нибудь судна. Затем пойдешь прямо в полицию и приведешь помощь. Желательно не просто пару безоружных полицейских, а целую армию. А я останусь здесь и разведаю округу. А если охранники вернутся? Тогда я спрячусь и буду тебя ждать. Надежно храниться в джунглях не проблема. Даже я смогу, уверен. Мне это не нравится. Ни капельки. У тебя есть идеи получше? Не считая возможности спорить до прихода тех парней, которые потренируются на нас в стрельбе по мишеням. К сожалению, нет. Ну, тогда пошевеливайся. Я еще не завтракал. Ладно, поняла. Но обещай мне, что будешь осторожен и спрячешься, едва почуешь малейшую опасность. Обещаю. Теперь иди. Ключ подходит идеально. Интересно, что за дверью? Должно быть что-то важное. Иначе эти чудилы из Пулитас Скордис не зашли бы так далеко, пытаясь прогнать Сэм отсюда. Поехали. О нет! Что они хотят взорвать такой огромной штукой? Весь остров? Что случилось? Где пленница? И где мой соратник? Я должен сообщить в штаб. 07 вызывает штаб. Ответьте! У нас проблемы. Кленный ученые исчез вместе с охранником. Видимо, здесь остались диверсанты. Ты уверены? Так точно. Дайте две минуты, чтобы предупредить наших. После этого можно запускать процедуру. Бомба. Они запустили ее дистанционно. Надо уносить ноги отсюда. всегда успеем.